I think the girls with the Всем здарова, ребят! Ну что, у нас сегодня веселый видосик про Гемо, про техподдержку, про то, как он уже бомбит. В общем, вы думаю помните этот аккаунт, а, э, сервер, сгард, э, э, топовый донатный аккаунт, э, куча доната, я показывал вам здесь на этом аккаунте на столку порядка 130 тысяч рублей за один раз и в итоге дофиги щеплю, которая просто тупо, э, ну я я считаю, что это втык IGG, э, то есть тут э, Проблема самих локализа... ну, локализаторов, говорю, разработчиков. Если вы делаете акции, то будьте добры, сразу же сделайте э, все условия для того, чтобы люди нормально получали плюхи. Э, многие из вас знают, что у нас ограничения по предметам на сегодня порядка 50к в стаке. И этого мало, об этом уже говорится больше года, что этого не хватает на некоторые плюхи, потому что ты покупаешь одни ресурсы, у тебя в итоге добавляются параллельно другие ресурсы и если ты нормально донатишь, у тебя определенные ресы выходят перелимит. У меня это, например, с книгами, у меня это с камнями, думаю у многих и с другими ресурсами. В общем, прошлый раз мы здесь зафигачили нормально на столку, в итоге я наделал скринов с призами, которые просто нереально забрать. Там было 50 тысяч камней, 53 тысячи камней, там куча других плюх, но которые просто реально не влазят. У меня на английском сервере в принципе это решается. В ТП я пишу, они я даже не пишу там сколько чего, они это все видят по логам. Здесь тоже ушли ресурсы Перелимит мы сделали скрины, написали в техподдержку, но в итоге начался просто тупо мороз. С того времени уже прошел месяц, но плюх так и в принципе и не вернули. В общем, поехали, сейчас покажу вам переписку с техподдержкой, а потом скрины и будем ждать дальнейшего решения ситуации. Но от этого уже реально бомбит. Ты донатишь, влаживаешь деньги в проект да то есть ты даешь им по сути хлеба они просто хрен ложат на это все в общем еще одно доказательство того что битва замков ну, просто уже скатилась не знаю как на русском на русском сервере э, раньше пишешь и тебе отвечают раз в 4 в 2 в три дня кому как некоторым ребятам говорят и неделю в общем напишите у кого Такое же было. Сколько вам максимум дней отвечали? На английском сервере у меня как-то так, ну каждый там час два-три, ну, в основном день в день отвечают. Здесь же, в принципе, тоже на IC отвечают. Здесь более адекватные. Я не знаю, почему так. Возможно из-за того, что здесь больше донят и больше выделяют ресурсы. В общем, поехали. Заходим в помощь сейчас буду заходить так чтобы почту не вырезать потом в общем поехали с самого конца так 30 11 это еще 2019 год у нас сейчас посмотрим что тут затекет самый нижний Здравствуйте, после сегодняшнего доната у меня на почте висело 50 тысяч камней пламени. Они исчезают. Через час прошу вернуть их на почту. Они исчезли. Ну, он перезаходил, скорее всего. А в общей сложности вы получили... Ответ Геама. Как вам такой ответ? В общей сложности вы получили 41 500 камней. Очень-очень-очень странно. А, то есть они здесь показывают, что они видят, какое количество вы получили. Окей. Okay. Поехали. Следующий запросик. 1.12 уже. Андюка им пишет. Да, я верю, что камни были на почте с акцией настолько в количестве 53 тысячи. Ответ Геама. Здравствуйте, информация для решения вашего запроса была передана ну, специалистам. А, к сожалению, это может занять некоторое время. Ну, понятно, как обычно, им надо все проверить. Пожалуйста, не отвечайте на данное обращение. Мы дадим вам ответ сами, как информацию только уточним. Ну, надеемся на ваше терпение и понимание. Ответ Геама. Мы отправили вам камни. Они поступят на вашу почту в течение трех рабочих дней. Каким образом они отправляют такое количество камней? Они отправляют сразу же сундуками. На сегодня сундуки, которые имеют по тысяче камней. И, соответственно, их проще отправить, нежели 50 там, тысяч. Они не влезут. Ну, то есть, такой вариант конвертации. Окей. С этим тикетом мы разобрались, то есть. Они видят и отвечают здесь, по сути. Ну, они сами все сделали, посмотрели. Смотрим тикет от... Какое тут? Второе. Второе, 22. Как обычно, спалил, спалил почту. Вырежу потом. Так, э, добрый день. Закинул два больших пакета. Сегодня они пришли на почту на обычные подарки. Ну, тут они просят скрины. И ссылку я не знаю отправил не отправил андрюха но в общем это походу решилось думаю тоже так следующий у нас 741 от 29 числа Что-то перескочил 707 так заходим 707 добрый день проблема состоит в том что после сегодняшнего крупного доната пропали с почты огромное количество ресурсов а именно порядка 70 к камней пламени 20 камней эпохея тапки склан склянки лапки для прокачки патова это все было с акцией настолько прошу вернуть ресурсы ответ гамма информация передана для вашего запроса ну специалистам к сожалению как обычно пожалуйста не отвечайте на данное обращение мы дадим вам ответ сами как только уточним всю необходимую информацию надеемся на ваше терпение и понимание то есть не отвечайте Дальше идет ответ геама. Пожалуйста, очистите тут ты, блядь. Ну, короче, вы поняли. Почистите игровой почтовой ящик. Э, и сообщите нам о, о процедуре. Мы отправим вам предметы заново. Э, если вмещает 40, то, короче, все печально. Ну, есть, есть такой вариант, когда вы играете в акции. Для тех, кто не знает, вы можете набрать... 60 предметов в акции тоже это одна из проблем. И все, что будет свыше 40 при перезаходе следующем пропадет. Либо ресурсы, которые вы будете получать с акции, они тоже могут не влазить и пропадать. Это реально печально. Эта проблема, я считаю, они эту проблему должны, быть, должны были решить уже давным-давно, но они ни хрена таки не сделали. Так, суки, поехали дальше. Это был 707. Это было, ребят, 29 числа второго месяца 29. -го. Дальше Андрюха им еще раз написал. И они отвечают. Ответ был дан в обращении 707. Все обсуждения по данной проблеме более эффективны в одном запросе. Ну окей решили этот вопрос дальше третье первое число третье это он за сумки спрашивает 23 число ребят 23 число доброго времени мне так и не пришли ресурсы с донат прошу разобраться с моим вопросом Ответ Геама. Здравствуйте, ответ был предоставлен 3.03. Но, к сожалению, вы ничего не ответили. То есть, предыдущие разы они отправляли сами, и а здесь надо было ответить, что я почистил почту. Ну, не знаю. Я промолчу, короче. Пожалуйста, очистите игровой почтовый ящик и сообщите нам о проведенной процедуре. Мы отправим вам предметы заново. Хотели бы обратить ваше внимание на то, что игровой почтовый ящик вмещает только 40 Ну блять, ну всех давным-давно Ну, чистят все почтовый ящик Никто там не держит 40 предметов, 40 ресурсов Но к чему этот долбоебизм, ну реально Вот у меня это больше, ну хорошо, это как мера предосторожности Чтобы они не отправили там туда-сюда, ну Камон все давным-давно это чистят, все прекрасно знают, что, блять, у вас что-то оставим на почте, на завтра его не будет. Поехали дальше. Андрюха им написал 26 числа. 26 числа. -а, очистил ящик. Жду ресурсы. Ответ ГМ. Информация для решения вашего вопроса была передана соответствующим специалистам. К сожалению, ну как обычно. Ответ ГИАМа дальше. Предметы были отправлены вам. Приносим извинения за недоставленные неудобства. 20. Я сейчас зайду в тикет я вам покажу. 26 числа. 26-го, то есть так, чтобы вы понимали, да, вот реальная переписка. 707 был создан э, 29-го числа, еще втором месяце. Ответили они там на него э, спустя время и написали, типа, очистите. После этого Андрюха отписал им, очистил уже 23-го, 26-го числа, э, 1-го числа. И в итоге... Я не знаю, где там они. У них там, наверное, чуть-чуть по-другому. Но тут пишется статус отправки. А... Сейчас я зайду еще раз. Вот Знаете, самая большая беда, что тут нету какого числа вам ГМ ответил. Вот это вот плохо. Было бы очень хорошо, чтобы добавили какого числа ответил ГМ. А, в общем, в итоге, вот если так посмотреть... Проблема тянется уже месяц а Вот 707 29 число Уже больше месяца Они там отвечали, не отвечали 3 ответили, он написал им 23.03 26 повторно В итоге они написали Что они предметы отправили Но в реалии предметов никаких Не пришло То есть на аккаунте 103 тысячи мешков АПГ, ну в этих так и нету я вам сейчас покажу скрины сейчас я перезайду просто на аккаунт я специально тогда надела скрины плю которые были потеряны так это начало первый скрин Второй скрин, 23 тысячи склянок. Это все из-за того, что оно просто тупо не влазит. 23 500 камней, 23 тысячи лапок. Нормальные такие цифры, да? Дальше смотрим. 50 тысяч с настолки. 25 500. 53 тысячи, 25 500 склянок. Ну, как бы, это немало. Это дофигище реально плюх. 27 тысяч, 27 тысяч камней. 1600 э, снеков. И в итоге этого всего не вернули. Хотя техподдержка написала, что они это вернули. Но на склад это реально не пришло. И, как они пишут, там ты должен был ответить. Ты не ответил. А тут они прислали, мы вам все отправили. Вы все забрали, но ни хрена не пришло. В общем, очередное доказательство того, что, блядь, ну, не знаю, битва замков просто, ну, они относятся... Мало того, что они делают обновы через жопу, а они еще к донатам относятся, ну, реально, человек вложил немалые деньги, дал вам. Ну, неужели сложно на протяжении месяца посмотреть эти логи и разобраться? Но ну, по крайней мере, у меня на английском я даже не пишу ничего, у меня на английской сервии на английской версии да на android версии на английском сервере без проблем все возвращают и в принципе очень быстро и оперативно я даже не пишу количество но здесь я так понял все печально либо они немножко приболели либо хрен его знает но реально это убивает вот напишите в комментах как кто подавал запросы как вам отвечают и какие, ну, не знаю, моменты вы испытались при общении с техподдержкой. Ну, это реально тупизм. Если вы техподдержка, вы должны как бы, ну, помогать игрокам. Тем более здесь вопрос э, денежных средств. То есть, деньги вложили, ресурсы, которые за это должны были получить, но реально не получили. Э, то есть, из-за того, что нету возможности забрать. их Просто тупо из-за того, что вы не продумали этот момент. Вы главное, что сделали возможность донатить, донатить. Но не продумали момент забором плюхи. Это уже длится очень давно. В общем, такой вот видосик, ребят. Пишите комменты, что вы думаете. И будем смотреть, чем дальше это все решится. Всем удачи. Всем пока.